Ух ты, и снова я. Александр Кривола Печенеги. Ребят, сегодня 29 октября 2021 года. И снова зацвел наш декабрист. Или же рождественник. Или еще его, его называют зиго-кактус. Красавец. Просто красавец, ребят. Рождественник цветет полным ходом. Еще где-то засвел он в процентов на 85. И будет цвести он больше месяца. А может быть и более. Для обильного цветения. Что мы делаем? Каждую весну, когда встает теплая погода, мы выносим наш рождественник на улицу, ставим полутень или тень. И стоит у нас он на улице до глубокой осени. Перед заморозками мы заносим его в дом и ставим вот на это окошко. Вот он и радует нас своим пышным цветением. За то, что жена с ним так относится и ухаживает хорошенько. Поливаем мы, дик наш декабрист или рождественник, зимой, где-то и когда идет пышное цветение, два раза в неделю. Поливаем. В поддончик. Водичку наливаем вот сюда, в этот поддончик. И он цветет долго, красиво и радует нас своей красотой. Ну все, ребятка, всем пока-пока, до скорого. С вами был Александр Криволак, печенеги. Пока-пока, ребята.